Hi guys, welcome back to Junior's vlog So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia, Soviet, and especially to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video: This will not be told in the textbook. Why did Soviet pilot Ivan Ivankov's uh, hidab kill the Allies during the war? And credit to the owner also with the video too. Sedition I'll put in the description box below so that you can connect with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this performance or related to Russian videos, Russian artists or whatever Russian that you can suggest, uh drop a comment section of love to read and respond you all and make your video request. This is so interesting, as always, guys. Watching with those like uh war history or Uh, like the people who put for the country especially in Russia and being as a hero that we're really learning something of how to put in their country so that uh people also will understand and me as a Filipino I will understand of what really happening, why these people being recognized uh being as a hero and how they do it and especially there are people also who are aren't recognized yet and This another video that we'll be watching now is like was not yet uh like written in a textbook that we truly understand uh after watching with this amazing other video that we just discovered in YouTube. And I hope guys will be having fun and enjoy watching with this one. And please turn on the CC down there for your Russian English subtitles so that we can understand also. And I want to hear also with you the comment section what are your thoughts with regards to this video. Please let me know. If you have anything to add with regards to this video so that I would highly appreciate you that one so that being as a content creator actor I will I will be educating myself also with regards to this video let's get to it enjoy guys. За что Иван Кожедуб сбивал союзников во время войны? Mm -hmm. История любой войны полна малоизученных фактов, о которых, по различным причинам, стараются не распространяться заинтересованные стороны. Портал Крамола представляет вашему вниманию одно из таких событий. Иван Кожедуб стал вторым после Александра Покрышкина гражданином СССР, трижды удостаивавшегося звания Героя Советского Союза. Он является самым эффективным советским массом Великой Отечественной войны. Всего за два полных года участия в боевых действиях ему удалось совершить 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбить немыслимые 64 самолета Люфтвафа. хотя некоторые исследователи его биографии говорят о 107 сбитых самолетах противника. Беспроигрышная тактика ведения воздушного боя. Совсем молодой летчик, он родился всего за 21 год до войны и разработал собственную технику ведения воздушного боя. Она была проста, эффективна, но требовала отличных навыков управления боевой машиной и хорошего глазомера. Большинство летчиков-истребителей из различных стран старались максимально сблизиться с самолетами противника, подлетая на расстояние в 50-60 метров и лишь затем открывали огонь. Обладавший отличным зрением и координацией советский АС открывал огонь с расстояния в 200-300 метров, заставая врасплох даже наиболее опытных фашистских летчиков. Эффективность тактики была доказана не столько даже большим количеством сбитых самолетов, сколько тем, что самого Кожедуба так ни разу и не сбили. 19 февраля 1945 года он стал первым из советских летчиков сбившим сверхмощный немецкий реактивный мистер шмидт 262 значительно превосходящий в скорости ла-7 кожедуба информация об удачливом советском ассе получила широкое распространение и очень не понравилась союзникам американцам, которым до этого тоже удавалось сбивать реактивные самолеты немцев в это время обе союзнические армии продвигались навстречу друг другу, и в начале апреля сфера ответственности их авиации пересеклась в районе Берлина. Последний месяц войны произошло несколько спонтанных боестолкновений между летчиками обеих стран, а Советский Союз понес первые потери от действия союзников. Отражение американской атаки. 17 по некоторым источникам 22 апреля, майор Красной Армии Иван Кожедуб вылетел на очередное боевое задание в район Берлина и увидел американский бомбардировщик, атакуемый немецкими истребителями. Wow. Своим огнем ему удалось отогнать немцев, но буквально через несколько минут он сам был атакован двумя истребителями Р-51 «Мустанг» ВВС США. Возмущению аса не было предела. «Кому огня? Мне?» – рассказывал ветеран через полвека – Сделав несколько переворотов в воздухе, летчик сбил один истребитель американцев, летчику которого удалось выбрыгнуть с парашютом. Второму пилоту повезло меньше. От очередей кожедуба «Мустанг» взорвался в воздухе, а советский летчик вернулся на свой аэродром, готовясь предстать перед трибуналом. Но справедливость на свете иногда существует. Приземлившийся на советской территории афроамериканский пилот почему-то рассказал, что его сбил немецкий фоки вульф с красным носом, а советское командование, изучившее фотосъемку прошедшего боя, решило не предавать историю огласки прикрыв таким образом своего лучшего летчика-истребителя. Естественно, сбитые самолеты на личный счет дубу никто не записал, но он был не в обиде, избежав проблем и возможного трибунала. Через много лет Кожедуб признался, что комполка Павел Чупиков лично передал эти фотоматериалы Кожедубу со словами «Забери к себе, Иван, и никому не показывай». Лишь много позднее стало известно, что американским истребителям дали задание прощупать известного советского аса, отследив его местоположение с помощью радиоперехвата, а на случай неудачи заранее была заготовлена достаточно правдоподобная версия с немецким Фоке-Вульфом. Долгая Вау. охота на американцев. В начале мая Ивану Никитовичу пришлось вступить еще в один воздушный бой с американцами. На этот раз он выполнял прямой приказ любой ценой воспрепятствовать бомбометанию группы летающих крепостей Боинг B-17 ВВС США с неизвестной целью, вошедших в зону советской оккупации Германии. Несмотря на отчаянное сопротивление, три американских бомбардировщика были сбиты, а остальные спешно развернулись и ушли на свою территорию. Возникший скандал командованию обеих группировок удалось успешно замять, а сбитые самолеты Кожедубу вновь записаны не были. По одной из версий, именно эффективность действий Ивана Пежедуба против союзников стала причиной награждения 25-летнего летчика третьей золотой звездой героя Советского Союза, которую Bravo. ему вручили 18 августа 1945 -го года. Уникальный советский АС отдал последующие годы next своей next week, жизни службе родной стране, освоив новейший реактивный самолет Миг-15. Yes, В годы great. конфликта между Северной и Южной Кореей. 1950 -й, 1953 й командовал 324-й истребительной авиационной дивизией, летчики которой сбили 216 (по другой информации 246) самолетов противника, потеряв 27 своих. Полковник, а потом генерал-майор Кожедуб, несмотря на категорический запрет, лично участвовал в боях. Он неоднократно сбивал знакомые с предыдущей войны американские P-51 Мустанг и реактивные истребители F-80 Шутинг Стар. Но это уже совсем другая история wow Ivan is a very like Ivansi dub was very incredible story of this soldier especially a great pilot that drew went crazy and protected with the country and having those award that he truly deserved that one that especially he should be recognized and put in the textbook That he is a great like fighter, protecting with the country, fighting with those like Americans and Germans. That's truly an interesting one. Ivan Kosydo became the second after Alexander Porky, uh, Porkyskin citizen of the USSR to be awarded the title of Hero of the Soviet Union three times. He is the most effective Soviet ace of the Great Patriotic War, and that's truly incredible. Much love and respect from here in the Philippines. Eternal memory to all the people who fought for this during the time of Ibn that this person is truly an incredible and very strong and brave doing those things. He is a great like pilot that like protecting with your country and having those or maneuvering with those incredible uh fighter jets that's truly incredible and salute and much love and respect from here in the Philippines. Goodness gracious, he should be always recognized and been put into the textbook and like learn. To our younger generation that there is some uh, person who fought for the war and protect for the country using those uh using those uh, fighter jets that's incredibly amazing bravo i hope guys you enjoyed watching with this video and if you have additional information with regards to this uh, video just drop it in a comment section id like to Read with that one and respond with you all. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. And this is Jundi's blog adag react saying positive, guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for being and to to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless and see you in my next video reaction.